Государю угодно развлечься. С пользой. Или так? Так. С пользой. Понял. Советую. Объяви народу. Пусть каждый расскажет тебе небылицу. Мы даем право выбора. Люди у нас умные, образованные, пусть они смотрят, пусть они сравнивают, пусть они сопоставляют. Это должен быть внутренний свободный выбор. Давайте как-то раз покажем, какой будет внутренний свободный выбор. Мы можем показать плакат. Вот так будет выглядеть 18 марта, 18 Да, Вот там информация, там биографика. Мы создали режим максимального благоприятия, исходя из презумпции невиновности. Будет прямая видеотрансляция и аудиотрансляция вот, в день голосования, начиная до начала работы избирательной участкой а, и до конца, пока не, не произойдет подсчет голосов. Встерьез удивила Бурятия. Подсчитали количество, получили результат, покоящийся за пределами здравого смысла. Из 984 тысяч жителей, проживающих в Бурятии, участие в голосовании приняло 3 миллиона человек. Население резко рвануло в плюс. Сапукина проголосовало 300%. Как вам такое? Непорочное зачатие молниеносно увеличило население Бурятии сразу на целых 300 процентов за один вечер. Ну разве это не чудо? Какие там демографические проблемы в России, когда выборы увеличивают прирост населения региона аж на 300 процентов? Просто надо чаще их проводить. Что это, если не проведение Господа? И самое главное заключается в том, что никто не заметил подвоха. Царь доволен, готовится к инаугурации. Есть основания, то, что несколько бросов было за, другой, за другого кандидата, не буду называть. Не вот. это сволочь. Если сесть и смотреть, это вот одно за одним. на это понадобится 137 лет. Были приняты все меры для обеспечения прозрачности и чистоты выборов. Немного официозно. Немного об арифметике. Два пишем, три на ум пошло. Перышком в тетрадь. В школе, в школе, Утвержденный школе, размер избирательной урны ур. соответствует 60 на 60 на 100 сантиметров, плюс-минус сантиметр, или 0,36 метра кубических объема внутреннего пространства. В одной пачке бумаги формата А4 содержится 500 листов размером 210 на 297 на 0,1 мм. В соответствии с российским избирательным законодавством избирательные участки образуются из расчета не более чем 3000 избирателей на один участок, что соответствует количеству листов бумаги, содержащихся в пяти пачках. Объем 3000 свободно покоящихся листов, содержащихся в пяти пачках бумаги, приблизительно равен 0,97 метра кубических объемов занимаемого пространства, тогда как объем трех избирательных урн, предназначенных для голосования, равен 1,08 метра кубических. Почему же они заполнены менее, чем на четверть? А ведь именно так выглядят большинство избирательных участков к окончанию дня очередного голосования за исключением самых важных, всех трех, которые нарочито демонстрируются по всем каналам Центрального телевидения. Иллюзионист всегда показывает зрителям то, чего хочет показать, чтобы отвлечь внимание от главного. А если не по месту голосования, тогда где же происходит главный этап фальсификации? За какой шириной? А кто назначает незнакомых вам членов избирательной комиссии во главе с председателем и наделяет их правом оглашения якобы вашего мореизъявления? У кого-то еще имеется сомнение относительно того, кто конкретно украл у Солнца Ликова амполятора? Аж целых 27% голосов из 100 трех традиционных. Не постеснявшись украсть при этом три четверти отпущенного объема драгоценной бумаги, выделенной специально для проведения данного жизнеопределяющего мероприятия. Кто эти нехорошие люди? Где они обосновались? Из дворца сообщают. За прошедшие три дня царю было рассказано 300 небылиц, все 300 рассказчиков, Совершенно добровольно передали в казну все свое имущество. Но это уже совсем другая история.